Третья часть решения задачи D19. Итак, мы определяем, первое, что мы делаем, это определяем активные силы. То есть мы определяем все силы, которые действуют, и моменты, которые действуют на нашу систему. В этой системе, значит, давайте мы будем выписывать по отдельности каждый элемент ну, в виде материальной точки. То есть не будем задавать размеры, они нам, в общем-то, на данный момент и не нужны. Итак, на тело 1 действует сила тяжести G1. Ну и раз мы задали движение вниз, напоминаю условно, значит, против этого движения направлено, что сила трения скольжение тела по этой плоскости. Далее. Это у нас тело номер один. На тело номер 2 действует. Сила номер два напоминаю, это у нас неподвижный, неподвижный блок. Поэтому мы можем, конечно, приписать сюда и силу тяжести, которая действует на этот блок. Но эта сила тяжести уравновешивается силой реакции R. И остается под действием, значит, что сил трения между нитью и поверхностью блока остается еще вращающий момент M2. Далее на тело 3. Это у нас тело 2. Вот у нас тело 3. На тело 3 действует. Вот у нас это подвижный блок. Значит, на него действуют какие силы? Кстати говоря, вот здесь, наверное, стоило бы указать. Ну да ладно, запишем пока. На него действует сила тяжести. G3. На него действует сила натяжения, но ну, это внутренние силы, но мы потом их тоже запишем. На него действует еще значит, вращающий момент M3. Так, и... Тело 4. На него действует сила тяжести 4, 4... массы. На четвертое тело действует сила тяжести, соответствует со стороны Земли G4. Далее. Что еще? Я здесь сказал, что силу трения можно было бы указ... сила натяжения нити можно было бы указать для того, чтобы вычислить момент вращающий. Но напоминаю, мы здесь указываем внешние нагрузки, поэтому силы натяжения нити, в данном случае, это все внутренние силы системы, мы не указываем для использования в общем уравнении динамики. Итак... Да, совсем забыл. Нам, конечно же, нужно еще указать вот здесь в этом нам нужно еще указать силы инерции. Напоминаю, сила инерции чему равна у нас сила инерции, действующая на каждую точку материальной системы, равна массе умножить на ускорение. Массе этой точки на ускорение этой точки, взятой с обратным знаком. То есть, вот эти силы инерции системы мы должны... Записать соответственно момент силы инерции относительно каждого центра тоже будет равен выбранного произвольного центра, будет соответственно равен радиус вектора умножить на эту силу инерции. В простейшем случае, как у нас плоского движения, мы можем просто писать, что этот момент равен. моменту инерции относительно какой-то оси проходящей через точку умножить на угловое ускорение с которым вращается это тело вокруг этой оси теперь что у нас здесь значит да мы должны указать силы инерции в данном случае сила инерции напоминаю тело у нас движется вот так вот по наклонной плоскости вниз то есть мы можем указать, что сила инерции будет направлена, а сила инерции имеет вот так, то есть φ1 равняется минус mA1 направлена. значит это векторное уравнение, то есть если ускорение направлено туда, то есть спускается тело, раз было в состоянии покоя, а начало двигаться вниз, значит ускорение направлено туда, значит соответственно сила инерции будет направлена в противоположную сторону, это раз сила инерции. Далее. Теперь здесь у нас момент, собственно говоря, я вот его то и указал, это момент силы инерции. Он равен, значит, И2 относительно вот этой оси. Это точка как-то обозначена, у нас уже нет. Давайте обозначим С2, центр второго тела. То есть и ИС2 умножить на эпсилон с которым движется угловое ускорение, с которым движется второе тело. Третье тело у нас, напомню, это у нас подвижный блок. Значит, это тело у нас совершало только поступательное движение, поэтому силу инерции мы записали вот так вот. Инерционную нагрузку. Это тело у нас совершало только вращательное движение, потому что это у нас был неподвижно закрепленный блок. У нас здесь центр вращения закреплен неподвижно. Соответственно, для него нагрузка заключается только вот в этой моментной части. А вот это тело, тело 3, у нас совершает какое движение? Оно и опускается, вместо, извиняюсь, поднимается вместе с грузом 4. Поступательно, то есть движется. И одновременно проворачивается. Это у нас подвижный блок. Соответственно, его нагрузка инерционно будет составлять, состоять из обеих. Частей. В данном случае, еще раз скажу, раз это тело, мы предполагаем, движется в систему, значит так, что тело 1 опускается, тело 3, 4 начало подниматься, значит ускорение у этого тела направлено куда? Вверх, А3. Соответственно, сила инерции будет направлена вниз, то есть φ3 будет равняться минус МА3, извиняюсь, тут М1 была... Тут, соответственно, М3, А3. То есть, сила инерции будет направлена вниз. Вращающий момент в данном случае будет, опять-таки, это обозначим точку С3, центр масс. То есть, относительно вот этого центра, он будет равен ИС3 умножить на эпсилон 3. Вот это инерционная нагрузка второго тела и... Третье тело, третье тело у нас, а, четвертое, извиняюсь, четвертое тело движется только поступательно. Значит, для него инерционная нагрузка будет составлять только из вот этой величины. Соответственно, раз поднимается вверх, то есть ускорение направлено туда, значит, сила инерции будет направлена вниз. Вот это будет вектор φ4, и φ4 будет, значит, минус М4А4. Вот мы указали, значит, что все... Все силы, которые действуют на эти четыре точки нашей механической системы. Теперь нам нужно указать в соответствии с алгоритмом решения задачи на общее уравнение динамики. Мы должны теперь просто указать перемещения, виртуальные перемещения. И заодно сразу выразить, выбрать одно из них. Напоминаю, у нас система с одной степенью свободы значит, выбрать одно из них любое, которое нам удобно в качестве основного. И, соответственно, выразить все остальные как функциональные зависимости, используя геометрию системы, выразить, значит, вот все такие функции, то есть все возможные перемещения выразить как функции от заданного одного. Давайте этим займемся в следующем фрагменте.